Единственная попытка. Мастер Дзен обучал ученика стрельбе из лука. Ученик взял лук, две стрелы и приготовился к выполнению упражнения. Однако мастер подошел, забрал у него одну из стрел и бросил ее в сторону. «Почему ты отобрал у меня вторую стрелу?» – спросил ученик. «Я отобрал у тебя не вторую стрелу, а первую, так как она все равно пошла бы мимо цели. «Но почему?» – удивленно спросил ученик. «Потому что, стреляя, ты бы знал, что у тебя в запасе есть еще одна попытка», – ответил мастер. Подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, ставьте лайки.